Всем привет! Сегодня мы будем продолжать играть <свят> uh, TX2 Всем привет! В прошлый раз мы остановились на портал. Открыли все три портала. Да, поэтому А тут открывать ситуация. Давай тогда. Пойдем. пойдем. Но ну, у нас опять будет лифт, и мы помещаемся куда-то вверх. В самый, самый верх. Верхушечку. Интересно, это последний портал или еще будут? Мне кажется, yeah. не будет. Мне кажется, последний. Мне тоже кажется, что это вот этот вот последний, что пошли не было. Потому что это слишком много получится. Как А, да, все, <сёк> смотри, тут какая-то тема. Сейчас, я поднимаюсь. Какая-то тема. Да. О, это как э, есть такие игры, знаешь. Да. Давай я да. буду нажимать. А там, смотри, какие-то кнопки. О, а попробуй. А, смотри, они типа это. В. Как называется? В думаю, цепи. Да, да. Все, давай. Давай. Вс, да? Да, я смотрю, какая-то кнопочка открылась. А, погнали. А, ну вот, он ток пропускает. А, ну смотри, А, так там батарейки. Ну вставляй, ты как? же у нас можешь превратиться в маленького. А, -а, -а, а! Ты совсем уже забыл? Да. Что тут с тобой происходило? терялся. все поставил? да. пускаем ток и. а, и вот смотри, что это такое. комната обезьянки, которую нарисовала. так а у него вот, смотри камера типа, она смотрит на роуз, что там делает. а, у нее профайл смотри, насколько она счастлива, насколько. да, да. Нейтрально там что-то. А, ну, вот да. А что цвет это не hey, А, типа все меньше и меньше смеется? Бедная oh, oh, да, yeah? okay, but... девочка. Mm -hmm. <laughs> Ну знаешь, ты может быть не специалистом, но если очень долго сидит за человеком, ты его изучишь просто как свои пять пальцев. Ну, да. Конечно, вся эта руга инсценирователи влияет на ребенка. Ну конечно, и ты начнешь, ну по его поведению сразу понимать в каком он состоянии. Ой, смотри, сейчас опять такая площадка. А ну, ну вот, по... да. Так, и что тут? Ой. У него есть какой-то лазер... О, господи! Что У да него я есть вот Я какую-то херню открыл. Что? случайно это, это сделала? Да, что случилось? Я его как-то ну, продамажил, и... О, господи! Короче, видимо, мне надо открывать эти штуки, а ты чтобы взорвала их, да? Думаешь? Ну, судя по всему, да. Что это такое? О, господи, скуковать! В смысле, что такое, что за... За... за, чё за сферы? Ну вот смотри, а, он вот опять, свет. видимо тебе опять сейчас надо будет открывать. А, давай, а, не, он за мной, он за мной! Мне тогда открыть? Да, да, да, да, да, просто на него вставай. Просто встать на меня? Да, да. Давай, я встала. И чё? А, вон на ту. А, я могу, не, я не могу. А, так вон на ту. Давай, я это... Давай, так я давай. успею? Давай. Давай. Чуть дальше отходи, чтобы он тоже попал. Да, да, да. Таких тут несколько, смотри. Да, да, ну какая удобнее, наверное. Опять эти... Да они не очень Капец Копится они опасны. Ну они-то нет, вот когда он начинает кидаться. Когда сферы кидают, да, уже тяжело. Причем он кидает туда, где легче всего вернуться. Лайнер заметила? Да, нет, не заметила. Так, ну вот смотри, он опять упал. За кем он? За мной. Давай. Вон, кнопка, вон. Бегу, бегу, бегу. Потерпи. Я умерла. А, он за мной теперь. Я вечно забываю про этот быстрый бег. А где, где, где? А, вовс, вижу иду. Ты чё? Ну давай, ну ты где? Ну да ты издевайся. Так да ты не давала мне, ты ее подняла. Ты ее подняла, и я не мог залезть на неё. Давай, он за мной мчет. Давай, в обратную сторону, дни. Я тебе скажу, Мне кажется, мы не успеем. Все, давай, давай, готов. ага а а Ого. Она очень высоко. Давай. А, да-да-да. -а. А -а -а. Там был типа этот. Трамплинчик типа. Да, трамплинчик был. Ты что, что? Я побежал его бить. Наверное, давай, иди. О, я могу бить, это, большим его бить. Давай. Вот, смотри, -смотри. А, туда. А, давай, для, давай, для, давай, помню. У меня помогай. смотри тоже есть. Я, видимо, этим же А, я ему оторвала лазер. Нормально ты. Наконец-то. Ну ты же сдох какая-то за лазер ему оторвала. Так ему и надо. Ракета, ракета, ракета. А что за ракета? А, не пей! Они самонаводящие. А есть, что там. за ракеты? В смысле? В смысле? Мы с тобой одновременно сдохли. Я надеюсь, от места будет. Ну после лазера. Думаешь? Да ну да. А, О. ну салву. Короче, от них надо держаться как можно дальше, чтобы они случайно тебя не задели. Потому что они очень, они падают, они падают, падают. В смысле падают? Ой, мы можем на них хейта ездить? О, да, я в него ударил. А мне как как как это делать? <связать> я не поняла, короче. А, -а, -а, -а не бей! Они упали. Давай ты будешь на, на двоих, потому что. Ага, да, давай. Я не я вообще я не понимала, пробление. Как походу он в том кораблике? Да-да-да, вверх этот вниз, а вниз это вверх. А лево и право тоже наоборот? Нет, лево и право наоборот. Вот Может, еще один. Давай, поехал. Нет, ты... Все, ему чуть-чуть осталось уже там. Ч-то -то я вообще под... подвожу тебя. За тобой летит одна ракеточка. Ай, да за идет? мной! Давай! Да блин! Нормально, нормально, ты отвлекаешь внимание. Да, Стол. думаешь? Да. <тасвечный> Опа, попал. Я почему-то вообще не могу вернуться от а этих ракет. Блин, она летит. О, все, моя упала. Брось. <свечный> <свечный> <свечный> Я спасла тебя. Хороший. О, все. Все? Да. Слава богу. Что это такие, обезьяна? <свечный> бежи, бежи. Куда? Куда? Куда? Э Куда? А мне куда? А что делать-то? А, все вижу. Все, я к нему пробираюсь. А мне... Я буду его бить. Ой, смотри. Ты ч, я внутри? О, О, нет, что происходит? Мне-то. О, нет. Да -о. А -э я внутри него. И, и тебя тебе? Я тьет? сдох. Тут что-то сложное. Ну у меня пока просто какие-то лазеры, а, и он еще мне бьет. Постарайся там поскорей. Я стараюсь. Этих лазеров становится все больше. В смысле? Тут тоже не очень просто, если честно. Тут постоянно все переворачивается. Давай, давай, давай пройдём с первого раза. Давай, давай, давай. Я бегу. Он еще сверху тут на меня. Еще какие-то сферы. Это что вообще такое? В смысле? Это незаконно. Нормально, живи. Я почти у него. Я покажу что Я почти не... у него держи. Я, держи. я, я пока честный раз не ударил, даже давай. Ч я у него? А, Мас, тут вообще какой-то экшен. Я еще не у него, подожди, но я очень близко. Я почти у него. Я почти у него в конуре. Уже... Чипсы опять, картошка фри. Мне уже некуда прыгать. Mm. Нормально, нормально. Ты шли. посмотри! Просто пос. б! Тут очень сложно, подожди. Да ну! У меня уже реально негде прыгать просто. Что он, он тут за что-то меня охотится? Что это такое? Давай, я вроде где-то близко У просто. меня еще экранчик маленький, а у тебя большой. Ты на картах держишься? Плохо, пол хб осталось. Сейчас, я почти. Да ты уже сколько мне говоришь, что ты уже почти? Все, все, все, почти. Ну, наверное, Опять? я не знаю. Да, финиш нарисовал. Давай сгореть. Все, все, нажимай кнопку. Давай. Не могу. Провалился, все. О, сейчас боже. Еду, я даже ни разу не умирала. <взвук> умница, похвалить. умница, молодец. Так, а теперь что мы внутри? Ну Помни, я да. Я сейчас буду управлять. <взвук> мне что делать. Это такое? Это лазер? Это... Да, пушка, наверное. Такая, <coughs> такая планета прикольная. Mm. А, да, вот пушка, смотри. О, это я? Так, ну я управляю. На правее, правее, правее, oh. правее, левее. Еще левее, левее, левее. Все, стоп, стоп. Вон он, вон он, я его вижу. Промаку. Я его вижу! Попал, попал! Назад! Правее, правее! Вперед! Я его видела, Все. видела! Левее! Левее, он слева! Правее! Вот вон, прямо. вон, я его вижу, вижу! Давай, давай, давай, за ним, за ним! Давай! На! Попал, попал! Видишь, да, его? Просто, короче, следуй за ним я попробую попасть. Я постараюсь. Я его вижу, вижу, вот он, вот он! Он ты очень быстро. Все. Все, так быстро. Да. Ну и что, конечно, профессионал. Нефраси мы. Все, мы подбили бедную обезьянку. Да. Бедную крошевидную. Мы такие обезьяны. злые. Ну как по-другому. Бум-бум. Не шевели. Ага. -а -а. Бедная обезьяна всего лишь заботилась ребятки. Угу. Ну все игрушки с детства, потом забываешься Забываешь о них. они либо кому-нибудь отдаются, либо идут на мусорку, либо на самую дальнюю полку пылятся И им грустно, с ними никто не играет такой такой грустный вывод сделала? все таки милая, хорошая обезьянка Несмотря на то, что хотел нас убить человека. Ну, мы бы все равно не умерли, же... Типа не в своих живых, настоящих телах. А, уже так близко. Угу. Mm -hmm. она нас не чувствует. Ну, судя по всему, да. Как мы вообще должны были ее заставить плакать, если мы не Я не знаю. Стрём. Особенно когда в этом бане шампунь падает, знаешь, с таким звуком. Догауточка там, смотри. Ой, какого овец снова красивый. <рит> Значит, получается, на нее мы не можем, а на предметы, вопрек, можем. Можем карандашом чуть нибудь написать ей. <рит> мы здесь. Прикинь, какой стрём, ты сидишь, играешь, и у тебя карандаш пишет, мы здесь. В смысле? Отличная идея. Я не хочу убивать слониху Глинаную парю И что, мы сейчас будем как-то добираться до слонихи? Я не хочу убивать слониху Я тоже не хочу убивать слониху, я не хочу, чтобы Роуз плакал. Я хочу, чтобы все дети в этом мире рады. Смотрите, там, на тебя. Я такой. Я добрый мальчик. Так, ну. И. Это мы под кроватью, да? Да. Боже, сколько тут всего! Ой, смотри, смотри, там водопадочка подает, и кератин. Что это? Как жвачки из этого эти магазинов, да? Не нет, 아니, знаешь, и такие в детских типа центрах игровых. Ааа, -а -а, да! Можно мне туда? туда, я хочу там попасть! Видимо, нельзя. О, смотри, Magic Castle. Одел. Ааа, реально, вот смотри. Маг... Этот, ну, Магический замок, там слони типа стоит. Угу. Нифига прикольно. Смотри, тут есть... Ой. тут есть дырка. Не упади. Блин, нифига у меня так-то комната не в такую я, я хотела по лестнице забраться. Ой, смотри, смотри! Родео! Да почему я падаю? Да иду, да я хотела по лестнице. Да, иду, мчу. Что за Родео? Давай, что это? За родео какого? Да. Ну, держитесь на быке как можно дольше. Окей, а ч делать? Как? А как держаться-то? Я тоже не понял. Стоя! Вы что, сумасшедшие? Там же можно башку разбить. А как а где у меня Б вот? Игрек. Ой. А. Игрик. Да, Он я... ускоряется. Да. А, я тебя будет. выиграю. Ха-ха. <связь> <связь> <связь> да блин, да я... ну я. Ну меня... Я забываю, где какие то как... О, смотри, машинка. Ой, я могу привикать! И куда ты меня? В смысле? А, ну типа это да? Типа разгонять, хочешь? Я, да, хочу, конечно. А, она Погнали. разгоняется? Да, это знаешь такие заводные да, да, машинки. Да, да. Нет, я хочу на эту. На горочку? На горочку, да. Я тебе... На горочку. Ой, смотри, она даже уже нету, нет. Да, входит. да, да. Давай. А как? Погнали, А, все, а, а давай, надо, надо попасть в кольцо. Надо, что ли? надо в кольцо, да. Давай я тебе. <кх> давай попробую. Это, наверное, не слишком далеко надо. Да всем, мне кажется, вот так вот хватит. Папа! Ну, почти. Давай меня, теперь я тоже хочу. О, во мне красиво, смотри. Вс, много не надо. Вс, я думаю, хватит. Думаешь? Да. Ну давай! Я хочу.. О, давай. О, -о, -о, О, -о, -о идеально! Вычитаем! О, как фитнюхи! Пожалей ну, давай. Тобой дети, у нас еще дела, убить Сванипу. А это, что такое-то? А это типа мы прошли. Барьерчик. Так, смотри, тут какие-то циферки. А что это такое? А смотри, я встала а, на яблок? 8. Смотри, О, там а путь какой-то. Да, отброс. давай иди. Как все? Что окей. там у тебя что есть? Матрасы, подушки. О, опять. Так, А, так. вон тебе. Э, в где? Это а, везде. да, да. видимо. <клево> Погнали. Видимо, так мы как-то. Добе а где вообще это? А, вон замок. Так, все. И чё? Куда дальше? Так, окей. О, у меня тут какие-то кнопки есть. Давай, желтенькую. Потом зелененькую. Нет, стой! Ну. Давай, зелененькую. Давай, сейчас, подожди. Сейчас. Давай, два. Три, давай. Так, раз, подожди. Раз, два, три. Так, два, смотри, три. у меня четыре. Ой, смотри, а, у тебя убежал. появились, да, видите? Да. А потом у тебя будет шесть. Все, давай, погнала. Давай. А тебе куда надо? Ты ко мне, что ли? Тебе, да. Ну, вон там, смотри. Какая-то, типа, крысиная норка. Прикольно. Ну, не знаю, у нас дома крысы. Не очень-то прикольно. Нифига тут укрыть прикольно. О, какие-то интерактивчики? А, нет. Интерактивчики. Они переворачивают? <связываются> да, да, да. О, oh, no. Так, ну вроде не сложно. Угу. <связывается> Сказал я и сдох.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 есть овца и мышка. <связывая> мышка, мышка, мышь, мышь. Там? А, Свинья, корова, лошадь. Корова. Нет! А, это лошадь, да? Ха-ха-ха! <связывая> это лошадь? Да, это корова. А, корова. Все окей, Гнали. погнали. Ещё. <связывая> погнали, еще. Погнали, еще раз. Так, что у тебя там будет дальше? Будет... Лошадь, да? Крыса, ну, крыса, крыса! Лошадь. Ты что меня привил-то? А, все, поменяется. Так, потом крыса, да, будет? Так ты на мой экран смотри. Крыса. А, ну да. Давай, крыса. Потом о -о -о, корова и лев. Корова. Лягушка. А нет, нет, нет. О, а, овечка крыса. и крыса. Крыса. Свинья и Лошадь, лошадь. Крыса и лягушка. Медведь, медведь, медведь, медведь. Ну или что это? Блин. У меня нету ни, ни того, ни другого. Ну, все, Давай, хочешь? я тебе буду говорить, а ты будешь просто перепрыгивать. А, нет, нет, нет, никуда. буду. Ты, ты встретилась просто... с лягушкой? Да, ты посмотри на мой экран, тебе так будет легче. Да, да, да, так, мышь. Так, потом. Корова. Корова. Я уже запомнила. Потом мышь Мышка. Блин, как прикольно. Так, корова, потом корова. Так. Потом мир. Нет, открой! Это... <куда> Я спешу просто слишком. Так и зачем? Смотри на мой экран. Ну вот такой вот, вот первый раз прибил че. этой штукой. Не торопись. Все, хорошо, давай собрались. Нормально, нормально. Коробка. Мышка. Так. Вот тут да я на косячке <звы> был. Нет, Вот тут вот. Стой, все, открывай. Ага. Так, ну. Подожди, это видимо еще не все. А пора. нет, все. Смотри, теперь у меня тоже сам появилось. Че думаешь, у тебя первая лягушка? Да, лягуха. Давай, все, я я, я буду смотреть этот экран. Поехал на лягухи. Эм, Мышь, собака, лев, э, конь. лев. Лев, лев, лев. <говорит> Потом <говорит> будет овечка. Корца, ну ага. как ты узнала? Ну я видела. Лягушка. А, давай. <говорит> э, лев. тут? Ну гад пойду. Молодец. Ой, нифига, ты с первого раза не сделал? Ну так. Что конечно, Я и ты. Открыл короткий. Давай. Так, ты что-то куда-то наверх пойдем? надо. О, а, четкий, что, игра там игруля? ну хорошо, ну, А, да, да, мяч, тич, тич, тич. А, здесь... А, здесь... Так, подобрать мяч, накинуть. Давай, давай, окей. Так, а как подождать? Что и как? А как метать? Не могу понять. А. Что делать? А куда? Кому в рот надо? Любому или что? Не знаю. не знаю? У тебя там уже два. А, живот надо. Все. Он с тобой ноздрял, ноздрю, да? Ясно. Все пошли этого вообще не раз. Да? Мог бы поддаться чуть-чуть. Я не умею поддаваться, извини. Так, что тут. О. А, это типа эти? Батутики опять? Да. А, ну не лёгкие. Лёгкие, да? Казалось бы, да. Ну вот, <laughs> лёгкие же. О, да. зри, вешалка или что это? О, О вешалка. Это? Вау, вешалка, не устроена. Держись, Коди! No cheating. Oh no. Загадка? Домашнее задание? Один, плюс четыре. На четыре встань, на четыре. Всё. Четыре плюс один. Три и четыре давай. Я сдох. Я успею, наверное. Всё. Три плюс четыре, девять. и три. Два. <соц> <соц> как сложно считать. А, вс? А, вс. Так, что это? Запоминать, наверное? Игра на или... запоминание? Банан-банан. так тут мы а, <соц> их перемешаем Так, давай... Давай по краям сначала. Давай по краям. Открыл. Клубничка. У меня груша. Давай клубничка, груша. О, а! стой! Нет, нет, там Груши клубничка. Снизу, да. Так, давай теперь вот тут вот, пока. Ты запомнил чего да, это да. там сверху? Клубничка и баклажан вроде. И баклажан, да, клубничка и баклажан. Иди баклажан открывай. Да. Так, тут банан. О, клубничка. клубничка. Иди. Так, давай вот это. Через. Так. Стой, стой, стой, стой, стой, банан да. Где? вот тут? Да. Все, открывай последнюю. И давай последнюю. Ой, какие молодцы вообще! Алкали, а ну А, это рисовать, наверное, смотри. А, я, я вниз могу. Один. Два. Давай. Три. Тут еще на время. Да, шесть, Семь. Восемь. Давай вниз. Девять. А 10? Вон, вон, вон. Ну ты... Ну сбоку а, там... А, нельзя? А, нельзя? Но... Ну, нет? ну нет, конечно. А, окей. Так, всё, давай. Подраним, да? Давай поровнее попробуем. Давай. Ясно, получила она просто. Да, уже тут как можно сделать. 8... Так, теперь 10 вон, видишь, увидел? Да. 10, 11, 11... 12... 13... 14... 15... 16, мам. 17 сверху, 18. В смысле? А за что? За что у нас прихлопнуло, что-то я не понял. В смысле, мы же нормально сделали. Один, два, три, четыре. Что-то я не понял вообще. Я тоже не поняла. Что? Ну ладно. как мы быстро. Ну, по-моему, один строк. Нет, да, нет, Нас же не наругались. Как-то оно странно рисует, да? Mm. Вон 19. Где 20? Снизу, снизу, снизу 20. Да-да-да. Где 20? Справа. А, вот. 24 в самый верх. Да? Да-да. Mm. А, вот вижу. Время кончается. <свеч> Совсем не похоже на кису. <свеч> ну да. <свеч> Всё, мы выполнили все задания. <свеч> Ясно. Отлично, мы долетели. Зачем сразу так-то? А ну, мы тут вроде были уже, нет? Нет. Шесть. Так, теперь какая то Ой, это как ее Головоломка. Так, мы пойдем no, <как> на дали, наверное. Нам надо как-то сыр повезти для мышки. А, да, наверное. А, тут, видимо, так же. А, блин. Ну, <как> Тут, видимо, да. так же будет, кто-то наверх, кто-то вниз. Да. А, нет, смотри. А, да, ну. Аккуратно, вот, давай. аккуратно. Давай наверх. Нет, нет, нет. Направо. Вниз, вниз! Но это было близко. Ну все, мы поняли принцип. Так. Так. Сразу вниз. Я, я направо, ты вниз. Верх, вверх, вверх, вверх, вверх! Добываюсь. Почему это так сложно, алло? Так, давай не торопиться. Кто да, торопится, давай. тот проигрывает. Так. Так, чуть туда. Вниз вниз, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Ага. Так, стой на месте, вот стой, давай, погнали наверх, давай наверх, наверх, наверх. Направо. До упора, до упора сюда. Потом аккуратненько. Вниз, вниз, вниз. Так, так все уже наверх давай. Все, все, у же никуда не денется. Да, все. Да. Все, первый уровень прошли, второй. Ой, там что-то побольше тыря. Там что-то вообще поболее поболье. Поболее, да хрена. Так че? Погнали. Так где А? Так два. Так-то налево, вниз налево а как тут а тут есть стенка так, так сейчас, вот тут секундочку давай на центр максимально осторожно на центр и направо нет нет нет нет, Ниже, нет, нет. Ага. так теперь чуть туда так, давай, надо прям прям вверх давай нет нет чуть туда чуть надо привее, да, да, да. О, с, первого с первого раза, раза ЕСТЕСТВЕННО! ЕСТЕСТВЕННО! Пойдем, пойдём, отдадим крыске сырик. Так и такая крыса странная. Давай. Только она, ну, типа, механизм. <смех> Что смешного. <смех> а если это механизм, то как она может сырик? Ну, и сырик так-то тут не настоящий. Да тут вообще все не настоящее. <смех> все, давай выходить. Давай. Погнали! Он для тебя большая, а для меня маленькая. Так, ну что, ребят, продолжим серию. Да, всем всем пока, пока. Всем спасибо.